5 секунд, 4, 3, 2, 1, 0. Это бомбоубежище, оно рассчитано на три дома. Генерала Петрова 17, 19 и 21. Чтобы нам бомбоубежище привести в порядок, мы пытались найти хозяина бомбоубежища но нам никто ничего значит в мчс нам сказали это не их в городских властях сказали что у них не, не, не на их балансе никто не знает на балансе у кого находится это бомбоубежище дверь закрывается ну вот она в таком состоянии видите в каком у нас состоянии конечно ржавое все вот такое помещение здесь коммуникации здесь подведены и электричество и вода есть помещение для санузла все в нерабочем кроме вентиляции видите вентиляция конечно работает ну вот это конечно чугунная там где чугунная часть она течет понятное дело надо ее заменить это вот санузел воды нет воды нет конечно подведена но вода перекрыта в связи с тем что подтекает нужно ревизию делать водоводом ревизию делать сливным Всем механизмом. Вот эта труба, она эта, к водоводу должна быть подсоединена. Ну, здесь типа как бы... Шахты. Типа шахты, шахты. Да. Вот. Два основных вопроса. Кто хозяин и переведено или нет, на каком основании из бомбоубежища просто в подвальное помещение, чтобы сдавать в аренду.